Итак, снова здравствуйте, с вами Олег Калавгудвин и сейчас мы проведем такой короткий экспресс-сеанс э, мануальной коррекции всего тела. Да, мне будет тестировать Люба. Вы приветствуйте ее, пожалуйста. Э, красивая, симпатичная девушка. Э, но посмотрим сначала, вот, протестируем, как быстренько ровно встань. Да, спина ко мне, голову наклоняем. Протестируем быстренько, что-то может быть не так. В принципе, видно, что... Нет, я не напрягаюсь, плечи слетко, что тело симметричное, по уровню плечей, по бедрам, по лопаткам, вот лопаточка чуть ниже, так, и небольшой тест сделаем, еще голову наклоняй, в принципе как бы норма, если вот так поворачиваю, не болит здесь, здесь не болит, да? И давай ноги переносим плеч. Так. По ногам смотрим визуально. Все нормально. плоскостопие главное симметрично. С двух сторон уровень коленок тоже ровный. Теперь склоняй голову вперед и нагибайся. Как бы скручиваешься как улитка вперед, вперед, вперед. Руки опускаем. Висят, руки висят. Еще раз опускаем. Ниже, ниже, ниже, насколько можешь. Так, да, но ну не быстро. И также мягко поднимаемся. Ну, снимаемся небольшие элементы сколиоза есть все-таки лопатка опущена да вот тут вот, ребенка дуга снизу тут вот, сверху только в грудном отделе ну можно начать стоя так скажем на холодную поскольку я вижу да что человек в принципе подвижный суставы у него расслаблены ручки висят, тут под можно прямо в таком состоянии начать давайте займемся. сначала немножко расслабься главное доверяй mm -hmm. доверяешь мне mm -hmm. доверили расслабились oh. ничего, ничего держись не пугайся главное не упадешь я тебя придержусь а что еще расслабил голову Живая. Mm -hmm. Нормально? Uh -huh. Положили щекой на руку. Вот облечком, да. Лежит голова, расслаблена. Вот эти задние мышцы расслабили, расслабили. Еще, еще, еще. Еще расслабляем, расслабляем. Вот будет кулемикий сучок. Это атлант. Еще раз на голову Скандр, вот так. Лежит, лежит голова. Еще раз вот, молодец, умничка. Угу. Опа. Так, ну давай еще. Вот ручки опять висят. Ничего не делай. Ноги на плеч. Ровно поставь. Нет, не поднимай руки. Вот они висят, падают. Как веревки. Да, вот. Угу. Раз, раз. И выдох. Теперь левую коленку вверх поднимай. Не, угу. Угу. И смотрим туда на плакаты. Ой! Неожиданно, да? И позвоночник ссыпался в трусы, что называется. да? Ничего страшного, пускай руки Ничего не держим. Вторую. Угу. Да. Выдох. И теперь правую коленку вверх. Угу. Угу. Смотри в телевизор. Угу. Шикарно, да? продолжим на столе, немножко его подвинем сейчас, ложись красавица, на живот, глазами, ой, голову туда, да, плечи у расслабляй, руки свешиваем в стороны, и мы как прицел смотрим на симметрию, соответственно, всех выступающих частей пятки, икры, ягодицы. Середина спины, лопатки, да, и череп. Так, проверим тут длину ног. Быстрым, визуальным таким взглядом. Ну, еще раз говорю, что у нее не выявлено никаких серьезных повреждений, искажений. Все на месте. Ноги равно длины, что нас очень радует. Ножку вот так и расслабили ягодицу, ногу тоже расслабили, расслабили. Еще расслабляйся, расслабляйся. Что говоришь? Да, да. Неожиданно, да? Да, ну, расслабились. Если растянем, еще, еще ногу отпускаем ноги Ой. я думала у меня расстремилась нормально все для первый раз бывает да иногда страшновато так давай лучше через какую-нибудь тряпочку на выдохе выдох Делается это как бы на сухую. Только вот с такими сподвижными, с молодыми людьми можно так делать, да? В основном, конечно, когда проблема серьезная, то там надо будет разминать, убирать мышечные спазмы, согревать, подготавливать. Чуть-чуть пощипаю. Ой, мне нравится. Нравится, да? Хорошо. Вот здесь. А здесь вот так вот. Терпимо? Да, хорошо. Приговаривает хорошо, хорошо. Со мной так еще никто не делал, да? Одна моя девушка говорит, там все хрустело. Она потом говорит, ой, фу. Меня так еще не делал. Это же лучше, чем секс даже. Так, выдох Еще раз Еще раз Ну, в принципе До этого уже все прохрустили Давай голову, голову на парчок На uh -huh. сюда Я приложу, сама что не делаю Подожди, подожди uh -huh. Сюда Так, проверим так поздно, нормально. Выдох Слабее, слабее, слабее. О -о -о. Давай в другую сторону. Все, ничего не делаю чуть-чуть Вот так вот так. Отлично. Обратно сюда. Ну, в принципе, видите, у нее все хорошо. Несколько завершающих приемов сделаем Давай вот так вот Поворачивайся на бочок А нет, подожди, подожди Сначала на локти Вставляем на локти Вот uh -huh. это пепендикулярно столу uh -huh. Ага, когда висит Визуально И пульпатурно Тесты такие Так, сама ничего не делай Невольно справа с mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в принципе, все хорошо. Локти. Mm -hmm. Голову сюда чуть-чуть. Угу. Все Ложись на бок, э, на бок ко мне спиной Молодец Эту ногу О, сюда Эту ногу вот так вот зацепили за стол Прямая нога Руку назад Тут цепляемся да? Просто придерживаем Голову тоже назад Это как было сюда и просто расслабились О, было чуть-чуть, да? У -у -у. Молодец, солнце. И ничего не делай. Чего Теперь на другой бочок. Тоже смотри, просто позже сторону назад, на назад назад. Да-да-да. Сильный, хрустнул. да? да, да. Угу. Сильно, Сильно, да? Угу. Но хрустнул там, где надо, там где ожидалось. Так, ну и в завершение программы разворачивайся сюда на спину. Правда, вот такой просто. Угу. не просто проверим филт ну, сейчас... немножко здесь болит, да? А сейчас не болит. Сейчас нормально, да? ну угу. расслаби, расслаби, расслаби. Угу. Просто я видела, что мы делали, да, ну, это с другой девушкой, да? Есть, девушка, да? Mm. Теперь мир выбаивается. Так, не болит, да? Uh -huh. Нормально тут. Слушай, подвижность вообще потрясающая. Да. гимнастка? Гимнастка. Серьезно? Сейчас скажи, балерина. Боди-массаж делаем. Ну да, там... Нужна такая, чтобы... Подвижность в суставах. Все отлично работает. здоровое тело да соответственно для здоровых людей мы все делаем симметрично это как бы коррекция всего организма Все-все-все, там более такая бывает. Ой, и все. И порядок. Так, ну и напоследок хочу предложить себе декомпрессию всего позвоночника. Если готово, это надо будет за череп немножко дернуть. Угу. Готово? Готово. Ага, да, это держи. Это точно вот так стоит, да, хвостик? Может до хустик сделать. Страшно. Страшно. Жизнь обычно люди запугивают. И молодец, минут, девушка да. Улыбаешься, молодец, глаза, закрывай. <говорит> лежит, лежит, лежит, ничего не делает. Все, ничего не делаем. Проверяем быстро, где что там стоит. Что второй так, -то. отправили. И опять через смыкаем, голова висит, свободно, легкая декомпрессия. Угу. Все, двигается обратно. Неожиданно было, я понимаю. Так, ну, хруст был, да? Докуда он дошел? Может быть, до шею, до грудного дела. До, где вот до, до сюда, да? До может дойти. Еще что ли? Нет, больше делать не будем. для первого раза этого достаточно. <сёк> ну, можешь приходить в себя, хочешь вставать <сёк> и поделиться с нами <сёк> с впечатлениями. Что ты почувствовала? Что в тебе какие-то изменения, может, произошли. Я почувствовала кальций. <сёк> Серьезно? Да, вообще супер. Мне все понравилось. Я еще сюда приду. Ну а по что что под... в теле чувствуешь? Может, пластичность или гибкость, или наоборот, Я почувствовала облегчение. И... Я пришла, у меня как бы тяжесть была в спине. какое неудобство. А сейчас прям такая легкость, все хорошо. у меня все нормально все, да? Угу. Ничего не делаю, ничего не делаю. Я думаю, что сюда... все нормально. Да, вообще все идеально. Да? Так, еще раз. Выпускаем эту. Выдыхаем. Нет, все шикарно. Да? Потрясающе. Ну расскажи, расскажи, если требуешь Что же такое произошло? Такого очень редко бывает, да? да? Никто такого раньше не делал Ну что-нибудь в теле там Какие-то ощущения? Облегчение прям почувствовал, Все косточки мои хрустнули Я в восторге, мне все понравилось Вообще супер, класс Вот, да, такой сеанс ну для здорового человека Вот 15-20 минут, наверное, длится, да? Угу. Молодец, давай опять? Приходите к нам еще, да это была Люба, и с вами был тренер, массажист, мануэльный терапевт, ну, всех рекордопичать не буду, Олег Алавгудвин. Ищите меня на всех просторах интернета. До новых встреч, дорогие друзья.